Конкурс рисунка наследия Тарханов на тему «Бурятского ножа» становится таким очень ярким событием, потому что, начиная с 30 марта по сегодняшний день, мы находимся в таком большом потоке детских рисунков. И, если честно, наша команда не ожидали получить такой яркий отклик от наших детишек, которые участвуют в нашем конкурсе. Оценивать было довольно непросто, потому что, во-первых, разные возрастные категории, во-вторых, разная подготовка, у кого-то чувствуется школьная подготовка, у кого-то в за студии. Прекрасная работа с цветом, прекрасная работа с композицией. Каждый ребенок вышел за грань традиционного бурятского ножа. География нашего конкурса очень большая. Это Сабайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область, дети из Санкт-Петербурга. Состав жюри у нас получился богатым. У нас в составе жюри Максим Нестеров, который является преподавателем Академии Штиглица в Санкт-Петербурге. Намжо Майер Данеева – это прекрасная э, художница, одна из лучших э, по бурятской живописи. Янжима Батуева, руководитель э, каллиграфической студии Тенгарин в Забайкальском крае. И хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо всем участникам, всем художественным школам, потому что мы видим, что заявки приходят не только от детских а, общеобразовательных школ. Ребята все молодцы, однозначно. Хотелось бы пожелать им дальнейших творческих успехов. Развивайте свои навыки, они вам очень пригодятся. И вперед, и вверх. Верзайте. И по итогам нашего отбора на территории нашей мастерской, которая находится в Агинском округе, в поселке Агинское, там будем делать большую выставку этих рисунков. Поэтому всем большое спасибо. Мы счастливы.